Привет, дорогой друг! Сегодня у нас будет анти-видео, потому что сегодня мы будем отказываться от одной очень вредной привычки. И эта вредная привычка называется желание, излишнее желание кому-то понравиться. Почему от этого важно отказаться? Наверняка ты замечал такую закономерность, что если ты изо всех сил стараешься кому-то понравиться, Стараешься показать себя с лучшей стороны. Как правило, получается все в точности, да наоборот. Если ты хочешь понравиться девушке, то эта девушка перестает обращать на тебя внимание. Если ты просто хочешь понравиться какому-то человеку, если ты хочешь просто что-то доказать другому человеку именно так, показывая свои лучшие стороны, этому человеку очень быстро становится на тебя все равно. И обратная сторона, что когда ты не обращаешь на себя специально внимание, когда ты общаешься с этим человеком, как будто тебе на него, ну не то чтобы наплевать, а тебе на него как будто бы все равно, то есть вот полное равнодушие, эти люди почему-то начинают к тебе Притягиваться. И это очень важная закономерность, которую нужно, во-первых, понять. Во-вторых, осознать. В-третьих, постараться искоренить в себе эту негативную привычку. Почему так происходит? Давай разбираться. Все дело в том, что когда ты стараешься понравиться человеку, во-первых, ты выглядишь очень-очень неестественно а это уже отталкивает это уже отталкивает от тебя другого человека более того когда ты пытаешься понравиться ты э, стараешься показать все свои лучшие стороны а когда ты начинаешь показывать все свои лучшие стороны наружу то есть начинаешь хвастаться какими-то своими регалиями может быть в каком-то определенном контексте ты говоришь о своих заслугах, о своих достижениях. Ты как будто пытаешься поставить себя выше этого человека. И в этот момент получается вот какая история. Вы, условно говоря, начинаете мериться пиписьками. Вне зависимости от того, мужчина ты или женщина. То есть, когда ты пытаешься произвести какое-то впечатление на другого человека... То это играет очень сильно против тебя, потому что ты возвышаешь чувство собственной значимости. Да, ты показываешь превосходство перед этим человеком. И человек может либо начать тебя игнорировать, либо начать с тобой играть в эту же игру. И поверьте мне, даже если вот мы с тобой сейчас будем общаться, нету ни у кого лучше достижений, нету ни у кого хуже достижений. Просто каждый уникален в чем-то своем но если мы начинаем мериться вот этими вот своими достижениями вот этими вот качествами качественными достоинствами то другой человек который находится рядом с нами он начинает чувствовать рядом с собой рядом с тобой себя достаточно ну скажем так ущербным и опять же повторюсь два варианта либо он начинает тебя игнорировать и думать ну Ладно, что я буду рядом с ним стоять, я такой неуверенный, а он всю демонстрирует уверенность. Ладно, что, о чем мне с ним общаться, он там кандидат наук, а я просто там, я не знаю, обычный студент. Ну и так далее, да, тут примеров ты уже очень можешь много сам для себя придумать. Но смысл этого видео не в том, чтобы тебе показать. Смысл этого видео в том, чтобы ты задумался и бросил себе вызов на одну неделю. Просто в любом общении, с любым человеком, вне зависимости от того, какое это общение, просто запрети себе прокачивать в себе вот это вот желание кому-то понравится. И поверьте мне, вот эта серия видео утренних раскачек, она как раз таки сконцентрирована на том, чтобы ты попробовал, взял в течение одной недели какую-то одну фишку, какой-то один лайфхак жизненный, которыми я щедро делюсь на этом канале, Просто в течение недели одно действие. Ты делаешь, и ты начнешь ощущать результаты, ты начнешь их замечать. Если говорить в контексте этого видео, то здесь конкретно ты перестаешь... Искореняешь в себе вот это желание Кому-то понравится И ты увидишь чудо Ты увидишь чудо, потому что люди с тобой Начнут общаться совершенно по-другому Это произойдет из-за нескольких вещей Которые я уже говорил Ты не будешь превозвышать себя В глазах другого человека И он начнет к тебе относиться как к равному И второе, ты будешь более естественным Ты будешь более настоящим Ведь когда... Ты общаешься, допустим, со своим другом, которому ты уже очень сильно, глубоко доверяешь, тебе не нужно перед ним выеживаться, я вот так вот скажу. Тебе не нужно перед ним выпячивать свои сильные стороны он тебя знает как облупленного он знает и сильные твои стороны и знает твои слабые и у тебя нет вот этого желания и ты с ним можешь совершенно нормально общаться и между вами именно за счет этого э, происходит вот это теплое взаимодействие как мы говорим в нлп раппорт раппорт это доверие на бессознательном уровне так вот бери за правило на эту неделю до следующего вторника каждый день Напоминай себе о том, чтобы ты пресекал любое свое желание понравиться другому человеку. И ты увидишь, какую позитивную роль сыграет это упражнение в твоей жизни. Ты просто не поверишь этому простому лайфхаку. Итак, что нужно сделать? Любое желание понравиться просто оставить на неделю. Просто попробовать, дать себе возможность, попробовать неделю жить по-другому. Не стараться понравиться. И ты увидишь, что люди начнут к тебе очень сильно тянуться за твою настоящесть. И дальше. Если ты хочешь, чтобы все точно сработало, обязательно поставь лайк этому видео. Не для того, чтобы у меня под видео было больше поднятых пальцев вверх. А для того, чтобы ты, наверное, знаешь эту фишку, когда ты ставишь лайк видео, оно добавляется к тебе в плейлист понравившееся видео. И ты можешь в любой момент времени, не утруждая себя в поиске YouTube искать какое-то конкретное видео, просто посмотреть понравившееся тебе видео и очень быстро к нему вернуться. Поверьте мне, это очень хорошо работает. Я именно пользуюсь этой фишкой, чтобы не терять те видео, которые мне действительно понравились. Те видео, которые мне не нравились и которые я не собираюсь пересматривать, я их не добавляю. И сейчас я даже ни капельки не пытаюсь тебе понравится. Я желаю тебе успехов, я в тебя верю. Не пытайся никому понравиться. До следующего вторника. Пока-пока.